Один работник зашел к барину и говорит. «Барин, почему ты мне платишь всего пять копеек, а Ивану всегда 5 рублей?» Барин смотрит в окно и говорит. «Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сена мимо нас везут. Выйди-ка, посмотри». Вышел работник, зашел снова и говорит. «Правда, барин, вроде сена. А не знаешь откуда? Может, с Семеновских лугов?» Не знаю. Сходи и узнай. Пошел работник. Снова входит. Барин. Точно, Семеновских. А не знаешь сена первого или второго укоса? Не знаю. Так сходи, узнай. Вышел работник. Возвращается снова. Барин, первого укоса. А не знаешь, почем? Не знаю. Так сходи, узнай. Сходил, вернулся и говорит. Барин, по 5 рублей. А дешевле не отдают? Не знаю. В этот момент входит Иван и говорит. Барин, мимо везли сено с семеновских лугов первого укоса. Просили по 5 рублей. Сторговались по 3 рубля завоз. Я их загнал во двор, и они там разгружают. Барин обращается к первому работнику и говорит. Ты понял? Почему тебе платят 5 копеек? А Ивану 5 рублей. Ну, у меня, например, мурашки, когда я слушаю эту притчу. Если ее изучать каждый день, все. Про менеджмент все станет понятно. Все в управлении, все люди вот эти на две эти категории делятся. В такой, это же коммерческая ситуация, вот в этой притче это коммерция. Вы настолько быстрее э, начнете в людях разбираться. Вы начнете замечать в ваших работниках вот одного и второго. И э, легче всего понять, кто к какой категории относится. Это когда вот ты с ним разговариваешь, чем меньше тебе ему нужно задавать вопросов, тем он круче. Вот обратите внимание, чем вот этот Иван от этого отличается. Он предусмотрительный, он первое, второе, третье купил и уже разгружает. Смотришь на него, вау, и только единственное хочется сказать, молодец, и все, и обнять. А когда вот такой типичный менеджер или работник, то ты из него... Вытягивать должен. Вытягивать. Я все время говорю на совещаниях, чем я тебе больше задаю вопросов, тем ты хуже. Знай, что если я задаю вопрос, это значит ты мне это не сказал. Ты должен сам без моего вопроса подумать, что я хочу знать. Совещание должно выглядеть, как, как будто бы я пришел смотреть голливудский фильм, сел, расслабился. Открыл рот, и на одном дыхании у меня ни одного вопроса нет. Только у меня возникает они тебя раз, раз, раз, следующее, следующее. Вот как этот Иван. Лидер предвкушает, предвкушает. Он думает о клиенте. Вот Иван думал о клиенте. Клиент для него, это хозяин его. Он же понимает, что хозяин хочет деньги зарабатывать. И он пришел ему и говорит, все, я купил дешево, вот сено разгрузили, все. Таких, как Иван, вообще один на миллион, на один на десять тысяч. А тот не лидер, тот не думает про клиента, не предусмотрительный, Просто чистый исполнитель. Поэтому, самое интересное, это, это глубочайшая притча. Поэтому хозяин ему платит 5 копеек или сколько там. То есть такие тоже нужны. Исполнитель ему сказали, он пошел, сделал. Потом сел на лавочку, отдохнул. Пошел, сделал, сел на лавочку, отдохнул. Без инициативы 5 копеек. Вот таких 99% людей на земле. Но им же надо объяснить, почему 5 копеек им платят, а тому 5 рублей. Вот такую притчу кто-то умный придумал.